Господь Саваоф, есть Творец всей земли, Господь Саваоф, Бог святой. Любовью своей создал весь этот мир, Прикуй вся земля, славь Творца, Прослав все живое, прослав вся земля, хвалите его небеса аллилуйя аллилуйя аллилуйя хвалите творца аллилуйя аллилуйя аллилуйя Святое. Увидьте вы руку Творца всех чудес. Господь Саваоф, Его имя святое. Он есть твой Создатель, Творец всех миров. Любовью Своею Он создал всю землю. Тебе подарил Он любовь всю свою. Аллилуйя! Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя, хвалите Творца. Ко мне обратитесь, все племя земное, вас проклятье и всякую скверну, и будете вы мне народом святым. Любите друг друга, Господь заповедал, храните в сердцах ваших мир. А... Хвалите Творца, Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя, Хвалите Творца.